Друзья, хочу рассказать про Ford Transit 6 поколения. Дело в том, что у меня за долгие годы, лет 10 последние, было 4 таких автомобиля. И накопилась информация, которую я мог бы рассказать про них. Сейчас у нас на обзоре автомобиль полной массой 3,5 тонны, мощностью 100 лошадей. На самом деле здесь не 100 лошадей а 100 4 сотых и вот эти вот сотые уводят нас в другую налоговую налогообложения соответственно налог будет чуть больше чем если бы было ровно 100 лошадей или хотя бы там 99 но вот такой вот нам подляну засунул подсунул ford что у этой машины в комплектации Самая простая комплектация, она была на балансе coca колы Здесь видно до сих пор ее собственность компании Coca-Cola. Хотя это уже не так. Она была вся в наклейках. Если немножко присмотреться градусом, здесь еще до сих пор видны проступают эти наклейки. Хотя их там терли, терли растворителем, но они так вгрызаются на смерть. Есть приятные кармашки. Так как это... Казенная машина. Тут, соответственно, никто никаких кондиционеров сюда не заказывал. Coca-Cola это не исключение. Здесь обычные лопухи. Из наворотов здесь есть только центральный замок, который может открыть-закрыть. Отдельно багажник, отдельно кабину. Натуральный дермантин. Ну, как бы уже за 10 лет и почти 300 тысяч километров пробега. Тут только вот маленькие надрывы. Качество достаточно высокое. С 2003 года здесь пошли панельки с цифровым дисплеем. Попытаюсь сфокусироваться. Эти панельки значительно лучше по качеству. В отличие от этих с колесиками. Они уже цифровые. Там уже нет Лампочек, там большей часть идут светодиоды. Сейчас, секунду. Смотрю, как фокус есть на этой панели. Если недостаток, эти панели, конечно, периодически умирают. Выпадают стрелки, перестают шевелиться и так далее. Свет добавлю. Ну, свет немного даст толк. Коробка переключения передач у нас в полу, что не очень удобно. В более современных она вынесена на торпеду. Соответственно, ты можешь пройти сквозь машину. Мотоциклист в Музыка здесь стоит, конечно, допотопная. Проблема этой музыки то, что она часто умирает. Нет звука. Есть один аэрбэк. Да, машина 2000 года уже такие. 15 лет машине уже приятные такие навороты дальше там заглушка просто там ничего нету там все пусто за ней в автобусной версии там скорее всего тоже стоит airbag в принципе всего ты все навороты этой машины есть печка холодный горячий в более дорогие комплектации здесь появится кнопка кондиционера опять-таки же на тот год начиная с 2000 по 2006 год эта модель кондиционеров не было Скорее всего, в грузовых я только один раз видел за всю историю то, что я просматриваю объявление. Здесь кнопка обогрева зеркал. Должна быть. Ее вытащить, там будет клемма. Здесь вот такие вот приятные мелочи. Дон два 2 подстаканника. Пепельница. Прикуриватель. который Он же зарядка навигатора. Самая интересная вещица. Сейчас покажу. Поворачиваем. Поворачиваем. Вот эта вот штучка по спецификации Форда, здесь визитки лежат, по спецификации Форда должно быть под стак... место для мобильного телефона. Ну, в те времена мобильный телефон, в начале 2000-х, когда она проектировалась, была кто -то. До 2003 -го года здесь были часы, сейчас это монетница, ну, хлама Здесь есть интересный поддончик, сейчас попытаюсь его показать. Он используется как монетница, за ним вот Нарисованы предохранители. Да. Вот такие вот вещи, которые... Ну, разумеется, здесь всякие накладные, схемы проезда, прочая мелочевка, хламьевник. Сейчас посмотрим, что у нас под капотом. Что интересно у нас под капотом. Под капотом у нас стоит двигатель на 100 лошадей. Вообще их ставилось 4, насколько я знаю, дизельных двигателя. Три из них это дизели различной степени форсировки. По сути один и тот же мотор. Данный мотор имеет интеркулер, определенную головную боль. Он находится снизу, вот здесь вот. Вот он, он висит. Периодически он умирает, из него льется масло, топливо, воздух идет. Напрямую мощность теряется, двигатель не тянет. Форсунки здесь простые, без без электроники, без рейла вот Места тоже видите, где она перетирается. Сейчас покажу, направлю, где она перетирается, уже замотано но перетирается, рвется, сам шланг стоит достаточно дорого, 6 семь тысяч. В принципе туда обычно вставляется кусочек пластиковой трубы и она отлично живет головная боль всей дизеле этой клапан егер вот он сейчас есть в масле но он здесь заглушен вот заглушка стоит вообще по-моему здесь должен быть шланг куда уходить который покажет здесь очень своеобразно в этом двигателе сделан привод гидроусилителя и помпы он идет от распредвала с другой стороны шкив, то время как с другой стороны идет только на генератор, который сзади. Сейчас подрулим. Это воздушный фильтр, он здесь довольно маленький, его менять надо довольно часто, потому что это как бы он сразу ну тянуть начинает и прочее. Дизель он критичен к качеству воздуха, поэтому, соответственно, фильтры надо тут следить за ними очень сильно. Здесь стоит турбинка на 85 и 100 лошадиных силах двигателях. Турбины одинаковые, они отличаются только прошивкой. Мозги находятся где-то вот здесь вот. Они прикручены болтом, очень так своеобразная метод крепления. Сам насос вот здесь находится, сейчас подрулим камеры. Вот он насос здесь стоит самый непроизводительный из двух насос. Bosch, соответственно, ресурс машины довольно очень большой. До этого у нас был транзит. Мощностью двигатель был точно такой же, только на 85 лошадей. Он у нас прошел Чуть больше 600 тысяч, и мы его продали, но не продали не потому, что он начал сыпаться, а просто потому, что он был для нас маленький. В принципе, он ездил и ездил и очень долгое время есть. Самое удивительное, вот эта машина конкретно, когда она бралась, она была куплена с мотором в кузове. В Кока-Коле ее списали. И мотор сразу пошел на капитал. После этого моторчик пробежал 100 тысяч. Я чувствую себя хорошо В принципе Я думаю он еще много пробегает ну, При должностном обслуживании да. Главное это раз в 10 тысяч менять масло Что бы там не писал производитель Свежее масло это Долгоживущий мотор Так как машина покупалась за кока-колу Данная машинка Имеет сейчас открою, покажу. Здесь есть блокиратор внизу, для того чтобы дверь. Не. Откатывалась назад, если вы запарковались на упоре, на уклоне. Данная машинка имеет вот такую вот защиту, зашита она, эти фанерой обшита алюминиевыми листами, причем все и двери и прочее. Видать такие требования по пищевой продукции. Да, видите, вот и пол зашит медными листами, алюминиевыми листами. Здесь есть небольшой тюнинг. Видите, магнитолы. Точнее, динамика вот магнитолы. Там хламьевник, но, судя по всему, того хламвника не хватает, раз хозяин здесь прилепил и сюда еще. Сумочку Дополнительно пацаны. Ну, родные.. Фонари в них ни хрена не видно ночью. Дополнительно было прибавлена прикручена пара светодиодных линеек. В общем, как-то так. Самое главное в этой машине то, что у нее, то что у нее вот эта вот длина, Оп, ехали. То что вот эта вот длина у нее три. 3... 30 примерно. Поэтому сюда можно класть что-то очень длинное, в отличие от маленьких коротких, которые 2,5 метра транзитов. Слабые места данной модели. Это безусловно подшипники ступец. Машина, в принципе, ходит под грузом, и у нее постоянно происходят удары наши очень ровной дороги. Первые умирают, конечно, каждый год мы прокатываем колеса, потом умирают ступицы. Первые ступицы, передние ступицы умирают примерно в два раза чаще задние. Здесь стоят двухпоршневые тормоза. Двухпоршневые тормоза достаточно хорошо держат машину, останавливают на больших, когда она идет под грузом. Большие скоростей у нее не бывает, но думаю, максимум, что она ее можно разогнать до 140. еще фары они маленькие в следующей модели они сделали нормального размера фары ночью не видно ничего некоторые там приколхоживают какие-то дополнительные фары но ну, для города опять таки же это не столь критично по крайней мере в крупных городах где ночью всегда освещено следующая проблема это <замочки>, замочки закисают не работают постоянно мозг выносят Просто вот, вот со скрипом уже работает, дверка уже. Большие лопухи в зеркалах. В принципе, привет. Очень неплохо в них видно. Обзорность очень хорошая. В принципе, все. Сейчас поедем покатаемся. Еще что-нибудь расскажу. Что да, самая интересная вещь, которую хотел показать этой машине. Это наличие двух аккумуляторов попытаюсь камеру повернуть чтобы видно было что там два Если баланс белого не пропадет можно будет увидеть ну и три места включая водительское тоже большое дополнительное достоинство которое позволяет двум посадка двух грузчиков взять так продолжим мы сели едем наконец я настроил камеру то чтобы меня было видно потому что здесь большое лобовое стекло свет заливал и вообще видно было только мои руки сейчас мы выезжаем с территории спасибо всем сказали спасибо включили фары поехали Немного о том, как она едет. Едет она, конечно, ближе к грузовику. Очень похожа на езду на старых «Газелях», которые были до «Газель бизнес». А, вижу, сейчас выехали на солнечную сторону и пошли в розовые радужки. Едет шумно. Опять-таки же дизель. Едет не быстро, но едет очень экономично и очень долго ездит. У нее очень большой ресурс у этой машины. И по При этом она таскает, таскает, таскает. Несмотря на турбины, которых почему-то многие годы мы боялись. Скорее всего, это связано с тем, что у нас не могли их ремонтировать. В принципе, и сейчас не все мастера их нормально делают. Эти карты же меняют часто они недолго живут но в любом случае турбина ходит опять-таки же напомню что у нас прошел один грузовик больше 600 тысяч и на этом грузовике турбина да на ней было небольшое масло она потела но она работала ездила ломались только интеркулеры откуда она брала воздух охлажденный Данная особенность, то что она вот едет как-то по стариковски, по грузовому Связана с тем, что в этой машине стоит простой дизель Да, здесь электронный ТНВД, но система не Common Rail Первые системы Common Rail пошли с нулевых годов На транзитах мощностью 125 лошадей, если это передний привод и, чтобы не царать, по-моему, 135 или 140 на заднем приводе Задний привод, он неплох Он исторически, традиционно, в транзитах шел задний привод Вот эта модель была первая, которая пошла с передним приводом Сейчас мы выстрелим Что же было в ней... Что заставило Форд перейти на передний привод? Передний привод у Форда появился, я подозреваю, что ответ Форда Ситроену, Пежо, Фиат. Которые исторически уже достаточно давно выпускали переднеприводные грузовики. У них была удобная низкая погрузочная высота. Если вы когда-нибудь вам доводилось грузить грузовую Газель, то вы помните, что это надо было поднять вес туда куда-то запредельно высоко и закинуть в переднем приводе это легче пол достаточно низкий но передний привод меньше тянет потому что все самые большие грузоподъемности грузовики именно я имею в виду фарды транзиты были на заднем приводе задний привод Используют моторы немножечко другой конфигурации, объемом 2 и 4. В то время как на переднем приводе идет двухлитровый мотор. Соответственно, объем, дополнительная мощность, дополнительная тяга на низах, ну и более большой расход топлива. Для нас, так как мы занимаемся достаточно малоприбыльным бизнесом, скажем так, оценки небольшие, в связи с этим мы делаем ставку на передний привод и двухлитровые моторы. Вернемся к Common rail. Недостаток Common rail, если вот наберете дизель Ford, дизель Jaguar, дизель, какие еще там, Ford Mondeo ставились они. Недостаток первого Common rail, там насос шел уже не Bosch, а Delphi. Форсунки были программируемые. Форсунки стоили очень дорого и стоят очень дорого. А недостаток состоит в том, что насос постепенно умирал, давал металлическую стружку, забивал форсунки. И ремонт из себя представлял замену насоса, форсунок и топливного бака с магистралями. Учитывая, что в современный... на сегодняшний день, в современных реалиях, данный автомобиль уже... Ну, уже не стоит так дорого и замена этих трех компонентов может обойтись в половину, если не во всю стоимость этого груз грузовика так что, если брать бушный, то целесообразнее было бы брать автомобиль с простым ТНВД да, он не быстрый но у нас эти машины и на Москву ходили неоднократно под грузом и И, в принципе, справляемся, справляемся, тяги хватает. Может быть, гонки с легковыми устраивать на ней не совсем правильно будет, но, тем не менее, хватает, ездят. Люди на газелях до сих пор ездят с 402 мотором. Поэтому, соответственно, здесь-то вообще машина будет по сравнению с ними суперкомфортабельная. Одна из самых больших проблем, конечно же, как, да, я думаю, у всех это Фордов, это кузов, да, постепенно он умирает, учитывая, что эта машина рабочая, никто ее там поцарапанную дверь не бежит закрашивать, оцинкован он ровно посередину, почти все Форды имеют, если у них высокая крыша, да, даже если маленькая, тогда только по кромочке будет имеют ржавчину наверху. И от этого вот никуда не спрятаться, никуда не деться. Как бы такое вот неизбежное зло. Его закрашивают, там покрывают всевозможными кислотными грунтами. Но годы берут свое. Все равно, если машина в год пробегает 100 тысяч километров, она все равно будет, будет получать и удары, и камни, и что угодно. Да, это не легковая машина, которая ездит, работа, дом. Это машина, которая в течение дня всего трудится. Когда мы брали год с небольшим назад эту машинку, у нее пробег был 170 тысяч. Сейчас, через год и два месяца, пробег 274 тысячи на одометре. И в ближайшие годы он только расти будет. Потому что работы не убываются. Наценки у нас маленькие, опять-таки же повторюсь. Приходится компенсировать большим количеством работы. По кузову. Самая большая подстава Ford, вот в этих моделях, этот и после шестого года. Это номер кузова, выбитый под колесо, над колесом из внутренней части брызговика. Вот из четырех машин, что у меня было, у одной он сгнил буквально за зиму. Но он был там с царапинками и ржавчинкой, но уже через год его просто стало не видно. И на данный момент такие машины очень тяжело продать. Инспектор при осмотре машины он фотографирует это все. И требует экспертизу, но не дает переоформить на кого-либо. Эта машина становится на вечном учете. В частности, вот на этой машине есть локер, который еще поставили на Кока-Коле с этой стороны. А с той стороны, где есть брызговик, его нет. А почему нет? Остановили на трассе гайцы. Дело было ночью, в дождь. И он потребовал от водителя оторвать локер, чтобы он убедится, что там номер существует. Я понимаю, что ему было неприятно обнаружить, что этот номер живой, потому что мы его регулярно заливаем мавелем, потому что есть неблагоприятный опыт. Но тем не менее, вот сам факт, то, что гайцы об этом знают, и при покупке надо за этим смотреть. Единственное, что, как и все грузовики, Юпер перестают замечать. Тут, чтобы ездить нормально, надо немного, немного более уверенно двигаться. Яхмуха. Сейчас. У нас ус отклеился. Конечно, ездить с микрофоном в телефоне отдельным. Довольно заморочная процедура. Вот у нас батарейка садится. В любой момент мой увлекательнейший рассказ может прийти к завершению. Выруливаем на Кузнецовскую. Я поправил камеру Вроде вид должен быть лучше, но... Посмотрим До этого я ездил на фокусе какой-то период времени После, конечно, бензинки Она кажется больно шумной ну и медленные, разумеется. Там фокус был двухлитровый, достаточно шуфтненький. Плюс, когда едешь на грузовике, надо всегда помнить, что у тебя сзади там еще 3-3,5 метра железа за тобой тащится. И вот так вот резкий поворот ты не сделаешь. Надо вот тут все время пристреливаться к зеркалам. В зеркалах есть маленькие сектора, такие полукруглые. Они позволяют видеть мертвые зоны. Поначалу, когда я сел в такую машину, я все время в зеркало вижу, никого нет. Начинал вправо сдавать. И следующий этап был сзади гудок какой-то машины, которая там неожиданно оказалась в мертвой зоны. Теперь я уже опытный, я сразу смотрю в два зеркала. Контрольный выстрел маленькая полукруглая, потому что иначе Иначе будет иначе. В частности, если обратили внимание, боковина уже замята. Вполне возможно, что еще на Кока-Коле кто-то не посмотрел это в маленькое зеркало. Болячки машины. Что мы делали на этих транзитах за эти 10 лет различные? Первое, конечно, ступицы. При малых пробегах раз в год, когда сезон начинается или какой-то там ажиотаж, то два раза в год меняются ступицы. Она там Меняется подшипник, но это он часть ступицы. Поэтому, соответственно, тормозные колодки не беру, раз в полгода. У транзитов, которые выпуска после 2003 по 2006, так называемый рестайлинг, у них умерли у обеих машин, умер спидометр и тахометр, тут прочерки пошли. Где-то отходила масса. Пришлось вытащить, распаять, и она заново пошла работать. Вот уже сколько времени. Уже два года. Спокойно. Не два года. Полтора. Год с небольшим. Вру. Вру. Иногда с машинами такое бывает ощущение, что они с тобой были всегда. По электрике регулярно умирает стартер. Примерно раз в года полтора на них меняются на в транзите, который я упоминал, который прошел 600 тысяч, у него была одна неприятная особенность. Это умерла проводка ТНВД. И умерла она очень нехорошо, в дождь. Я ехал на нем под тоннелем, который идет на Кольцевой в районе Кронштадта. Я там застрял, приехали вооруженные люди, вытащили меня оттуда, сказали, что больше так не ломайся. Соответственно, я торжественно пообещал этого не делать. На эвакуаторе уехал в город, транзит-сервис на Витебске. Долго не колдовали, меняли форсунки, меняли там, ну, все подряд делали. В итоге проблема оказалась в том, что один из проводов, ведущий на это НВД, перетерся, вода попала, коротыш на массу и просто выключался двигатель. Двигатель заводился, две минуты работал, глох. В общем, как бы погода сухая, ездит, но был период дождей, и он не ехал никак. Я не знал, что делать с этой машиной. Заводил, как бы мучился. А с электрикой также проблема с генератором. Постоянно умирают подшипники. Надо это. Регулярно раз в год-полтора его обновлять там данные. Камера села, как всегда, неожиданно. Но мы сообразительно поставили на зарядку. Сейчас посмотрим, сколько процентов на камере осталось. Так, передачка. Сумасшедшие 13% сразу появилось. Пишем дальше. Что еще рассказать гидроусилитель весь живучая в принципе машина только на одном текла реечка это мы посчитали что нецелесообразно менять рейку мы ее понемножечку подливали в нее под подливали масло и она в принципе машина ездит до сих пор еще один геморрой этой машины, ну, относительный, но практически он у всех транзитов, так или иначе выражен. Это коробка передач. Точнее, не сама коробка передач. Сама коробка передач достаточно надежная, и чтобы ее убить, она хорошенько покататься без масла и так далее. Умирает здесь привод. А именно умирает, тебя вырываются из оплетки тросы и бывает просто не воткнуть передачу. Что ты не делал, не дается она зафиксировать. Меняется заменой тросов, но вот по глупости я на каратыше думал, что сломанная коробка, поменял коробку. Следующее после нее идет привод, вот этот вот шток. Да? Ток управления как бы механизмом переключения. Он закисает. На каратоше дважды было. Первый раз починили, прошло время, и он опять умер. Связано это с тем, что ну, надо разбирать, чистить и прочее. Стоит это в районе 6-7 тысяч. Полностью разбирается и делается. Под движку особых вопросов нет. Заводится в Мороз, любит аккумуляторы, любит ток хороший в крепкий мороз. Для России в транзитах для России всегда идет два аккумулятора. В частности, вот в этой машине, так как она Coca-Cola покупалась новой в России, идет именно два аккумулятора. В принципе, если свечи накала работают, то ну чуть-чуть придется покрутить. Мастера, которые делали этот двигатель, порекомендовали несколько раз прогреть свечами, а то есть включая зажигание, погасла лампа, выключил, еще раз включил, ну, немножечко прогреть коллектор перед тем, как ее заводить. Свечи накала находятся сверху, они здесь не самые удачные, они очень тонкие, если они не работают, то их вполне реально сломать поэтому-то при выкручивании соответственно меняется только снятием головки в таком случае как бы в частности на другом таком же транзите кока-кольном да, я их взял два штуки там при покупке не работали эти свечи накала чтобы летом завести эту машину нам приходилось ее толкать пока не отдали в руки профессионалов которые проверили всю электрику и довели до ума обслуживается она на самое главное любой машины так забегая вперед чтобы это не выглядело как реклама так как мне никто не платит я рассказываю про то как есть обслуживание любой машины и владение машины связано с тем что ты дружишь с кем-то кто хорошо разбирается в данной марке и желательно в данной модели Время универсальных специалистов по всем Жигулям и Волгам прошло давным-давно. Как бы, понятное дело, что масло поменять могут многие, но как бы, специалистов, которые четко будут знать, что, что снимать, что ковырять, их немного. А, данная машина и вообще я все свои Форды, а вообще транзитов не только этой модели через мои руки прошло около 10 штук. У меня были и предыдущие, и последующие транзиты. Я всегда обслуживал на Витебском. Они, они так и называются, транзит-сервис. Не скажу, что все они идеально делают, но большинство вещей они решают проблемы быстро, запчасти есть наличие. Самое главное для грузовой машины, чтобы она не простаивала, что в течение двух часов все сделают, и она рванула дальше в путь зарабатывать деньги. Потому что грузовая машина не имеет права стоять. В частности, тот факт, что я сейчас снимаю этот обзор, связан с тем, что водитель на два дня забрал мою легковую и поехал забрать детей перед первым сентября. И у меня есть возможность прокатиться на нем, снять небольшое видео, немножечко рассказать какие-то интересные истории и так далее. Особенность Форда Транзита то, что он растворяется как бы. Как вот на Жигулях едешь. Его все подрезают, его все обгоняют. Но ты не уступает дорогу. Как-то вот такая вот специфическая езда на грузовиках. Вот, пожалуйста, только что взял и высунулся. О, у нас сигнал умер. Надо выяснить, что с сигналом Ездить на машине, на грузовике Который все подрезают без сигнала Очень обидно Самая нестандартная Проблема С которой лишь я столкнулся вот В этих транзитах Это постоянно перегорающие лампочки Ближнего и дальнего света Мы их меняем регулярно я уже задумываюсь о том, чтобы врезать в проводку что-то типа стабилизатора для галогеновых ламп. Сейчас позвонил водителю, который постоянно ездит на такой машине. Задал вопрос, что тебе в машине нравится, не нравится. И был очень удивлен, хотя его машина достаточно, ну, чаще, чем это ломается. Э -э он сказал, что машине все идеально. Она очень выносливая, можно загрузить под самую крышу, она тянет, пусть не быстро, но она едет спокойно, не, ничего не хрустит, ничего не ломается. И на следующий день она едет. Да, как бы ты не перевез, и потом долго чинишься. И... Ну, обратил внимание на такую маленькую вещь. Он говорит, эта машина рассчитана на город по городу на ней ездить достаточно удобно но ты если ты ездишь далеко по трассе говорят, очень тяжело махнуть взять и махнуть вот так вот тысячу километров по той простой причине что как бы спина отвалится не очень удобная посадка хотя здесь сиденье регулируется вверх-вниз ну и спинка, разумеется откидывается но откидывается недалеко к сожалению как бы, здесь я подтверждаю, если много очень начинаешь ездить, по крайней мере я, человек, которому уже за 40, у меня спина как бы мне дает сигнал о том, что есть проблемы. Хотя здесь спереди стоит пружины, в принципе подвеска, Но ну, она достаточно зажата, потому что как ни крути, под грузом машина едет не самый большой Промежуток времени. Большей частью она ездит пустая, вот как сейчас я катаюсь свои выходные на ней. По этой причине, все же машину, если вы берете, берите для города. Если для дальних расстояний. Но опять-таки же, наш водитель в прошлом, водитель фуры, лет ездил на фуре на большие расстояния. Конечно, по сравнению с фурой, которая на пневме, транзит будет менее комфортабель. Так, я Здесь в простой комплектации, вот в этой машине конкретно, ну, я думаю, во всех простых комплектациях, тех машинах, которые вы сможете взять из организации, которую не частник себе покупал, у нее отсутствует э -э, степень подсветки прибора регулировка да, регулировкой приборов яркости и соответственно днем когда едешь постоянно складывается ощущение, что свет не горит и приходится но сверяться с выключателем что гарантированно свет включен потому что как и любой грузовик это повод издалека с палочкой прибежать, остановить проверить ее и так далее Причем останавливают не только гайцы, останавливают и обычные ППСники. дорогу это площадь победы и вот сейчас в теории нам бы выстрелить между машинами. если бы это была легковая она бы легко это сделала Но в нашем случае придется немного ждать когда произойдет небольшая разрядка вроде бы есть окошко нам перемахнуть и, мы... и у нас получается Просто сегодня воскресенье и машин не так много. степень унижения чувствуется в полном объеме. Кого впереди как перед ним дайте еще Что-то случилось с мотором там, прочим. Оказалось просто этот пластиковый Впускной коллектор разорвал Просто там образовалась дырка И весь надув Который давит туда турбина Он просто Шел В атмосферу В связи с этим Я начал рассказывать про сцепление Но у нас Сел аккумулятор я не дорассказал еще одна проблемная деталь в этой машине это сцепление точнее не само сцепление оно достаточно долго ходит Это его все равно меняешь потому что снять коробку заморочно заморочно и дорого самая заморочная вещь часть которая постоянно выносит мозг это привод сцепления дело в том что начиная с этой модели и последующие Ford начал делать не снаружи рабочий цилиндр сцепления, а внутри. Внутри колокола на первичном валу коробки. В теории это давало дополнительно жесткую плавность хода при трогании, без вибраций, без всего. Потому что наружные рабочие, как вот в Жигулях через вилку сцепления, как бы он в любом случае какой-то перекос со временем будет у него. Здесь же он сделал прямо внутрь, фиксировался круглый подшипник, который прямо ходил по первичному балу. И он фиксирован, и просто сам подшипник выходит. Он постоянно течет. Самое геморройное это до Этот весь привод кухлостью из пластмассы. Соответственно, служит он очень недолго. Постоянно течет. Ну, кстати, вот едете вы с грузом и вас, у вас передачу него. Особенно это чувствовалось, когда машина прогрелась и там пробка постояла. В связи с этим событием Ford в рестайле поменял, но заменил он очень хитро. Чтобы поставить рестайлинговый, он сделал алюминиевый, чтобы поставить рестайлинговый на дорестайл и решить забыть про эту проблему на более долгий период, приходится менять всю систему, да, начиная от Главного и заканчивая приводом со всеми системами хитрыми. Ну, в принципе, если меняешь, то как бы забываешь.